Всем привет, мне уже давно не терпится сравнить вот этот МЦ-255-12 зима и дробовик Максим. Да уж, судя по статам, эти пушки очень схожи, я уверен, у вас тоже возникало желание увидеть такое сравнение. И я, кажется, нашел то место, где все это можно легко сделать. Это живой полигон. Мало кто знает, но чтобы его запустить, достаточно зайти на обычный и просто зажать флешку. Да, запускался я туда не просто так, и для начала хотел пострелять самого ваншотного дробовика в нашей игре, это винчестер, тем более золотой, интересно, третий ряд. Да, он ваншотит третий ряд, судя по всему. Кстати, обратите внимание на то, что все игроки защищены по максимуму, это бронежилет, питоны защитные перчатки, и стреляю преимущественно через руки. Итак, у нас дальняя мишенька пробивается с трех выстрелов. Ну, а самое дальний, это верхний, вот этот пацан, которого сначала видно не было, скорее всего, четырех, 4... да, четырех патрон умер. Так, а теперь возьмем дробовик Максима и попробуем почувствовать разницу между ним и МЦ-255-12-зима. Я это сделал в формате двух мониторов, чтобы это было более наглядно и понятно. Вот он, мц с левой стороны. Стреляем сначала с одного, со второго, то есть мы смотрим первые четыре мишеньки, первые два ряда Ваншотится одинаково. Так, третий ряд уже пошел, это то расстояние, где Винчестер еще ваншотил, а нашим дробовикам требуется по два выстрела, судя по всему. Да. Четвертый ряд, и посмотрим, что будет здесь. Это пока что по два выстрела, они тут уровень. Максим с двух выстрелов, а МЦшка... Все-таки три выстрела потребовалось, и Максим вышел немножко вперед. Следующий три. Передело МЦ. Ну, судя по всему, также три выстрела, и последние мишеньки остались. Максим 3, а мц справилась с двух, то есть вы понимаете дробови, которые стоят на торговой площадке где-то полторы тысячи, даже меньше, сейчас покажу точно. Так, МЦ, их осталось только 60, и цена 1481 кредит, да но пока что не торопитесь делать выводу, бежать на торговую площадку, сейчас проведем финальный тест, где мы в одинаковой броне будем стрелять чисто по рукам, стоят друг напротив друга. Запоминаем, сколько у меня хп. Теперь выстрел делаю я, и мы сравниваем. Пока что МЦшка нанесла урона чуть больше. Счет 1-0 в мою пользу, потому что я с ней... Стреляет еще раз. Так. Пробуем. И теперь урон нанес больше Максим. Почему-то мне кажется, что счет будет примерно равный. Так, пробуем еще раз. Фоу, судя по скриншоту, я ему всю броню снял, счет уже 2-1 в мою пользу получается. Стреляем еще раз. И примерно одинаково, но у меня все же больше счет 3-1. Так что делаем последний пятый выстрел, и после чего можно будет переходить к выводам. Я почему-то думал, что Максим покажет себя лучше, но вы сами все видели, и здесь 3-2 в пользу МС-255-12. Теперь добавляем то, что скорострелу МС-шки больше, и мало того, она зажимная, плюс даже перезарядка у нее быстрее. Такое ощущение складывается, что... МЦ шка выигрывает вообще по всем параметрам, а Максим где-то в сторонке стоит. Но в итоге выбор для себя каждый сделает сам, я уверен, если вы даже купите МЦ шку, вы точно не пожалеете. Но я прямо сейчас разыграю один из таких дробовиков МЦ 255-12. Условие для участия это подписка на мою группу ВКонтакте, на мою страничку и просто лайк под этим видео в группе. Ссылочки в описании оставлю. Итоги, как всегда, в конце следующего ролика. Участвуйте. А победитель прошлого уже с левой стороны, пиши в личку на Ютубе, чтобы забрать приз.